Привет, ребята! С вами снова Оптимус, снова Хил Клим Рейсинг 2. Сейчас мы с вами погоняем, посмотрим, что у нас. А, вот, ребят, что же я вам хотел сказать. Сегодня будет день чемодана. Видите, у нас сколько чемодана уже есть, они мигают, так дают о себе знать. Есть синий чемоданчик и красненький. Сейчас быстренько проедемся с вами. И наберем две медальки. И одним махом откроем все-все-все пять чемоданов. Так, о, на гонке поездим или... Давайте танк, наверное, улучшим. Давай, возвращай танк. Вот так вот. Улучшим его бесплатно и <соценно> поездим на танке. Давно мы на танке не ездили. Что же он у нас покажет? Какой уровень <соценно> танка? В общем, пробуем и смотрим, что из этого получится. Кубок претендентов Танк как всегда долго набирает обороты Идеальный старт, класс вообще Класс, класс, класс, класс Давайте едем, что-то у нас танк как-то подзависает в воздухе Видимо, что-то что-то не так Нужно еще что-нибудь улучшить на нем Но мы пока собираем деньги на формулу С танком под... осторожно в амбаре А, я забыл, танк же, он же плохо прыгает Поэтому в амбарах можно пролетать спокойно Главное не перевернуться и ничего себе не сломать. Ну, пока, пока у нас четвертая позиция. Ноль очков, вот перевернулись, сломали сто 100%. Но после финиша, ну, как все, все мы знаем, после финиша уже ничего не говорят. Финишировали и... и бог с вами. Следующий заезд. Давайте будем пробовать исправлять свое положение. Если мы будем приезжать последние постоянно, у нас будет последнее турнирное место. Вот, так, ребята. ой ой ой ой ой ой ой как некрасиво получилось. Даже, я бы сказал, бы не что некрасиво, а очень больно для водителя. Ну, тем не менее, есть какие-то... Ух ты, идеальный старт. И мы гоним вперед. Что же у нас? Так, давай, держись. Вот, молодец. Молодец, что-то у нас с равновесием, наверное, мы просто после супердизеля тяжело переключиться резко на танк, но э, дело времени, мы приловчимся, или как наловчимся им правильно управлять, и все будет хорошо, если не будем ломать шею два раза подряд, ну, пока нули, как какая жалость, в принципе, очки потеряли не так уж и много, а печально, что не заработали медалек. Не, давайте все-таки Супер Дизель возьмем на максимальных улучшениях. И посмотрим, на что же он у нас способен. А, хочется уже очень-очень-очень сильно пооткрывать наши чемоданы. И посмотреть, попался ли там наконец-то наш магнит или не попался. Ну, тем временем, идеальный старт. И мы пока вырываемся вперед. Концепция поменялась. А, то были последние. Сейчас едем первые удержим ли это позицию, посмотрим. Ух ты, нас обошли! Ого, какие ребята, серьезные! Нужно срочно догонять. Ай, держись! Ух ты, как мы чуть не разбились! у туннели такие опасные туннели. Ой, один разбился, мы пока а, два разбились. То есть у нас уже второе место, как ни крути, по любому будет ай у нас будет Не то что, у нас первое место Вот медалька, отлично Еще одну медальку и сможем открывать Все-все чемоданы Смотрите, что же нам там Разработчики заложили Так, второй заезд Будет ли вторая медалька Ребята, как вы думаете Что думать? Едем и узнаем Узнаем, что у нас там будет Ой, камни Я вот эти камни, если честно, не люблю очень сильно не люблю, а вы как, ребята, относитесь к этим камушкам, я их ни разу не перелетал, как ребята только что поперелетали, и поэтому, наверное, я их не люблю, там просто шею ломал очень много раз, и именно поэтому тоже не люблю. Ну вот, второй медальки у нас нету, еще и четвертое место, просто неимоверно, четвертое место. Наверное, первое зачетное место нам точно уже не светит. Ну, а второе нормально еще пока есть возможности. Ну, это если человек, занимающий первое место, очень сильно натупит. Очень сильно. Будем на это надеяться. Как бы желаем ему удачи, но надеемся все-таки, что он натупит. И мы займем первое турнирное место. И... Э, ну, у нас самая главная цель сейчас медальку... Получить медальку. Ай-ай-ай! Ух ты! НИЧЕГО СЕБЕ САЛЬТО НАЗАД! Это, наверное, наша самая первая сальто, снятая на видео. Ну, в принципе, сальто были на супердизеле. Наверное, по-моему, я никогда не снимал. Ну, то есть, не показывал. А тем временем, медалька у нас есть! Ура! И сейчас начнем. Улетел у нас наш оптимус. Вы не поверите, у нас еще и первая турнирная. Обошли все таки парня. Он приехал последний. И вот у нас есть возможность открыть все чемоданы. Давайте смотреть, что там. Начнем с красненького. Вот они, денежки, алмазики. И улучшалки на машинке, на которых мы, в принципе-то, и не ездим. Так, синенькие. Это за время у нас чемодан, кто не знает. И что опять магнита нету. Ну что ж, улучшалки есть, улучшалки. Детали они. И в Африке детали. Денежку, крыло. О, видео. Давайте посмотрим. Мультики, что же там. Кстати, классная была реклама Кто играет, тот знает Реклама, в принципе, считает, короче, вот классно Вот, магнит опять нету, но тоже классные детальки Ускоритель и утяжелитель Дай бог, они нам пригодятся И самый-самый золотой чемоданчик 9000, ничего себе, на танк-каркас И нашу улучшалку вот, в принципе, ребята, все чемоданы на сегодня открыли. Я думаю, ездить больше не будем. На сегодня, наверное, уже все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики версиям. Пока-пока.